Все действия, выполненные в данном ролике, настоятельно не рекомендуются к повторению. Ребята, давайте поздравим Сильвера за то, что он вернулся из Армейки. Посвящает имени Сильвера. Вот что за час в ход организовал Сильвер. Опа! Бля, вообще щебень, я целый длинный А где еще один? Бля! Лемур! Лемур! его тут нет да, да, да. да вон он залезай Да ч ⁇ ты ныкаешься? Да не ныкайся. Let's cool. go. Point dunno, да? Приехали. Давай, Петюлю, за удачный трейнхоп у мне... Бля, лучше бы ты мне не давал, конечно. Ну ладно. Вы все такие. У меня не лучший.